Всем привет! Вы на канале InMir, и мы рады представить нашу новую рубрику, где будем освещать полезные новости для НПО и гражданских активистов. 3 октября в Алматы состоялся 11-й центрально фестиваль коммуникаций Red Jobers. Это фестиваль, который включает в себя образовательную программу, а также конкурс лучших коммуникационных и рекламных решений. Фестиваль посетило более 450 человек из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана. Было подано более 360 работ из вышеупомянутых стран. По результатам события Казахстан стал страной года. Это звание присуждают той стране, участники из агентств и компаний которой набрали наибольшее количество баллов по результатам голосования международного жюри. Кроме того, на мероприятии были организованы три панельных дискуссии. Одна из них была посвящена развитию креативной экономики в странах Центральной Азии. В ней принял участие вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов. Сейчас Казахстан и его государственные органы как никогда раньше открыты к взаимодействию с бизнесом и обществом. Для решения серьезных общественных проблем нам необходимо прикладывать общие усилия, привлекая представителей креативных индустрий. Именно в коллаборации заключаются возможности для нашего дальнейшего общего развития. Зачем же я озвучила эту цитату? Я просто хотела донести мысль, что ваша идея вносит вклад в развитие нашей страны, поэтому не бойтесь быть активными. Стартовал прием заявок на соискание национальной премии в области печатной, радио и интернет-журналистики «Уркер-2022». Участниками премии могут быть республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, которые производят и распространяют медиа-контент на территории республики. Прием заявок будет осуществляться до 19 октября включительно. Вы можете участвовать сразу в двух номинациях. Заявки принимаются на официальном сайте премии. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Всего же представлено 10 номинаций. Это «Лучшее интервью года», «Лучший репортаж года», «Лучший материал на социальную тему», «Лучшее журналистское расследование», «Лучший аналитический материал», «Лучший материал на международную тему», «Лучший новостной портал года», «Лучший проект на радиостанции», «Лучшая фотография года» и «Лучшая региональная СМИ». По итогам конкурса лучшему представителю каждой номинации присваивается звание победителя с ручением памятной статуэтки и денежной премии в размере 1 миллиона тинге. Так что спешите принять участие! Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан разместило проект постановления правительства РК об утверждении правил осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства на интернет-портале открытый НПА». Там вы можете не только полностью ознакомиться с текстом постановления, но и прокомментировать каждый его пункт. Поэтому призываем вас принять активное участие в публичном обсуждении, которое продлится до 20 октября. Ссылку мы также разместим в описании к этому ролику. На этом наши новости подошли к концу. Напишите в комментариях свои впечатления о новой рубрике. И, кстати, мы будем очень рады вашим предложениям касательно того, как же нам стоит назвать данную рубрику спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Желаем вам продуктивной недели!